Но очень известное всем загрязнение которое называется пятна от пальца на матовом стекле видите какая прелесть вот стекло матовое вроде как все в порядке у него все оно живет хорошо а жирные пальцы которые остаются на нем это серьезный вызов для того чтобы их убрать вот сейчас попробуем итак попытка сделать это рукавицей браш не увенчалась успехом сиф для стекла и салфетка текстроник. Вот мы сейчас будем этим работать и попытаемся все убрать. Вот я замочил текстроник здесь по центру э, сифом для стекла. Вот этой штукой. А вот этот край я намочил просто водой под краном. И хочу сейчас попробовать и тем, и тем протереть. Сейчас посмотрим. Вот так, наше загрязнение. Сначала попробуем вот этой частью, которая просто с водой, вот этим уголочком потереть. Вот так, уголочек. Немножко дадим времени, пусть это высохнет, чтобы четко был эксперимент Понятно, Промахнем, чтобы быстрее. Ха! Уходит. Уходит. Может быть не сто процентов у нас ушло, но ушло, поэтому нужно просто больше потереть. И в принципе можем использовать только текстроник и больше ничего. Попробуем тем же уголочком здесь протереть все. Проявляются, видите, эти пятна от пальцев, которые там были. Сейчас посмотрим, какой будет эффект. Я немножко помашу там салфеткой, чтобы быстрее сохло. Ага, эффект есть, но как бы далеко не стопроцентный Придется тереть так не один раз, но меньше стало. Попробуем той частью, которая которая замочена сифом со стеклом, может быть он поможет текстурнику справиться с этими злючими загрязнениями. Не так просто, нужно подольше потереть, чтобы и средство туда зашло, и микрофибра достала эти загрязнения в самых порах, самые нехорошие и неудобные всегда, в 100% случаев. Хм, ребята, нет, ничего нам пока не дает. Делаем паузу, пробуем еще варианты. Вот эти пятна, которые я пытался удалить в предыдущих видео, я их все-таки удалил. Но сейчас решил нанести новое, причем усугубить, я добавил подсолнечного масла на пальцы и нанес сюда подсолнечное масло. Безусловно, если ему постоять какое-то время, загрязнение было более серьезное, Но попробуем сейчас снять это салфеткой Текстроник. В принципе салфеткой Текстроник достаточно легко это все удаляется. Пока мы ставим на паузу и ждем, хотя пусть высохнет. Сейчас посмотрим. Сейчас мы удалим все эти пальцы. Помашем немного, чтобы быстрее высохло. Вот вам рецепт номер один. Если у вас пальцы совершенно свежие на матовом стекле, Салфейко Текстроник с ну, допустим, вот может подойти очень хорошо средство для нержавейки от Сифа или средство для стекла от Сифа и салфетка Текстроник. Вот в этом сочетании очень хорошо снимаются эти пятна. Если же пятна застаревшие, как были у меня до этого, я на самом деле удалил это вот этим вот средством, это обезжириватель. То есть, ну, фактически это такая не тяжелая щелочь которая хорошо справилась, абсолютно хорошо. Я использовал при этом салфетку Softronic 2, то есть не, не только тканый текстроник, да, который везде залазит, а просто Softronic 2, то есть больше ничего не понадобилось. И вот дегризером я убрал старое жирное загрязнение старые пальцы с поверхности. Все, спасибо. Попробую нанести и потом еще раз вам показать.